Мальцевой, жалобу Мальцевой, значит, зачистить. Вы знаете, что мы перед этим рассматривали жалобу Мальцевой по поводу пограничного дома. Но так как порассмотрели в отсутствие заявителя, то, а, то нам взяла жалобу. Комиссия провела, провела заставить комиссию, на которой была рассмотрена моя жалоба. Однако меня не пригласили на данное заседание и как, члены комиссии. Никак. Давайте я зачитаю так проще. Да, да нет. Податели жалобы. Считаю, что это нарушение моих прав. Члена комиссии. То есть предусмотрено произведешь, сейчас все прошу разъяснить, каким образом это произошло. Но, значит, Никакого умысла вас не приглашать не было, были ваши представители, и мы посчитали. Ну, мы посчитали, что это ваша, это одна команда, мы выдали копию решения, все разъяснили. Вот присутствует здесь, нельзя. Простите, то есть решение по моей жалобе вы выдали кого-то? Да, я вам по кому-то вам... другому лицу, посчитав, нет, нет. посчитав что ну, это ну, мой представитель. Давайте так, ну ошибки, человеческие ошибки. Понимаю. Посчитали, что вы все ходите вместе, думали, единой командой. Вот. Спросили это самое, да, скажите, как все было. Спросили, что, вы. присутствовали на заседании. Да, мы вас спросили, что вы не будете там это самое, вы же возражать или еще что-то. Вы сказали, да, я буду присутствовать, то-то, то-то. То есть никаких вот с вашей стороны о том, что мы действительно здесь, получается, ошиблись. Поэтому мы проводим повторное заседание. Вот. Э -э Пожалуйста, э -э основную жалобу члена ТИКО помнят, это по пограничному дому, по пограничному... Пожалуйста, Ваши долги на ну, Вас Мне Не надо, Вы приняли решение, Вы мне хотя бы копию ответ на Майдал. Копию дадим, копию дадим. Да, и у это достаточно, а, меньше, это достаточно меньше, конечно, второй раз рассматривать этот вопрос не, надо, не да. стоит. Да. Татьяна ага. Васильевна, Ну все разом видим. Все, хорошо. Сейчас а -а, -а. эту-то рассмотрите. Это другая жалоба, в которой я жалуюсь на нарушение моих прав как члена избирательной комиссии. Я имею право на то, чтобы вы заблаговременно предупреждали меня о проведении заседания, у нас со на Вы этого не сделали. А, я услышала, если эти доводы будут в ответе на эту жалобу, можете здесь продолжать, пишите мне письменный ответ. То есть вы его удовлетворены в нашем письменным ответом? Ну конечно, а -а -а. я не буду недовлетворена, я его обжалую. Нет, ну это естественно. То есть это мы, как бы вкладываем сейчас, да? Да, ну, да. Вот это. Да, так, значит, вторая жалоба. А, в связи с тем, что наблюдатели на ис не дали ознакомиться с правильностью подсчета, по списку. я прошу провести подсчет а, по спискам города Сартовала. Значит, ну здесь уже все опечатано. Значит, здесь все опечатано, я поэтому выношу... Так. Так, Считаю, что данное заявление не обосновано и невыполнимо. То а, за решение. Стоп, а у меня есть слово. Пожалуйста, пожалуйста. А, данные, а, То, что это опечатано, это не вариант. У вас не подписан еще итоговый протокол, поэтому мы совершенно спокойно можем сейчас вскрыть эти списки. Они не опечатаны, открыть. А, и удостоверить, удостовериться в, дост... в правильности подсчета по спискам избирателей. Нам сейчас это ничего не мешает. Вот все? У меня все. Я выношу на голосование решение отказать удовлетворение заявления Мальцева. Я по факту по заявлению прошу, э, э, прошу провести подсчет на, по спискам Тиггора Сатова. Кто за данное решение отказать, удовлетворение? прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Решение принято. Так. Сколько людей проголосовало да. 11. Все за все равно? Так, в связи с тем, что количество переданных бюллетеней, а это запрос о представлении документов. В связи с тем, что количество переданных бюллетеней по актам передачи увидеть, количество бюллетней, подготовленных типографиях по решению КИК 0157. Не соответствуют друг другу. Прошу предоставить Пусть мне документы. Замеренный код акта передачи и степографии в Документы об оплате тиража. И третье. Все решения комиссии о изготовлении бюллетеней. А вы, кстати, обещали написать. А, я обещаю исполняю. там ниже, строчечка получена, и номера решений, которые я получил. А, абсолютно. Середине... Значит, третий вопрос как бы исполним. По первым двум мы уже с вами разговаривали, а в связи с тем, что это документы финансовые, мы вам завтра, бухгалтеры, предоставим вам. Вернее, он предоставит нам, мы предоставим вам. Мне сегодня до подписания протокола ответ на этот запрос с указанием, когда вы хотите, чего-то там предоставить. Третье пояснение. По третьему пункту вы говорите, что все документы, касающиеся а, печатания бюллетеней, мы не предоставили. Так. два вот этих а, решения, это все не, решения. Вам, подождите, подождите. Вам гораздо больше предоставить, хотя выдали акты из э, типографии. Да, два акта из типографии, два решения, которые у нас, два. у нас... У нас только не было данных, что, что акты из типографии не были представлены. Все документы, которые вы называете актами из типографии, на них отсутствуют подписи представителей типографии, на них отсутствуют печати типографии. То есть документ, который вы мне представили, не является решением во-первых, а во-вторых, он не является актом передачи и типографии в территориальную избирательную комиссию. Тот документ, поэтому я не буду его писать, вы мне представите оригинал документа, заверенный как положено. Оригинал документов Копии с оригиналов и сдачных, да, чтобы что там и были… С оригинала как типографией. Ну, финансовый документ, я спрашиваю. Ну, я не знаю, как они у вас были оформлены, финансовый, финансы. Хорошо. Понятно. Все, это нет. самое. Поэтому, по запросу, нашли там что нет, ну, нет. Нет, конечно. Но вы прави принять отношения и дать мне сейчас ответы, обосновав свою точку зрения. Ответы мы вам подготовим, но войдите в положение, что в ночное время. Нет, я не войду в положение. До подписания протокола я должна получить а, ответы на решение. То есть вы предлагаете сейчас. А... Я не предлагаю это предусмотрено законом. Ясно. Так. Жалоба. Алябдина. А а а Михаил Сипсименович. Соломонович. Ой, извините, Соломонович. Травматно. Час сорок. Установлен факт нарушения избирательной законодательства. а именно, был произведен пересчет итогов протокола по округу номер 17, в котором количество... Одиннадцать. Ой, извините, одиннадцать. В котором количество выделений увеличилось на 20 штук. Это не соответствует произведенному моему мнению на участке номер 134 наблюдения. В период 17-20 1.03. 0 3. Требует пересчет голосов выдано. Список избирать. Список избирают По списку избирают. Значит, по 134 вы знаете, что был повторный пересчет. Значит, там все присутствовали, вопросов не возникло. Значит, поэтому на решение вношу вопрос отказали Удовлетворение заявления Алягдина Михаила Соломовича. Кто за данное член, идите, пожалуйста. А, можно секундочку. Можно увидеть повторный протокол, а, повторный протокол по счете. Потому что то, что там девушка сдала, не является повторным. Так даже не написано о повторном протоколе. Кто за данное решение, прошу не, не будет. Не будет. Просто я получил протокол, и через 2-3 часа я получил известие о том, что, оказывается, была арифметическая ошибка в пересчете. Но бывает такое, что согласен. Бывает, я согласен. согласен. Человеческий фактор, ну, который... Нет, человеческий фактор человеческим фактором, но властного подсчета по спискам избирателей не было. Понятно. Так. Завтра, кто против, кто сдержался. Решение принято. Так. Жалоба Медпуровы Ольги Алексеевны. Я могу вам ее зачитать, потому что, возможно, ее будет трудно прочитать. Да, вот. Если Вы честно, да, прочитайте. Потому что у вас такой суток. Ну, у меня Комбат. была маленький респонд, еще была очень... А да, еще что пожалуйста. Да, да, пожалуйста. А, да. а, я О, Ольга Алексеевна являюсь <coughs>, членом территориальной избирательной комиссии города Сартовала Республики Карелия, право защищательного голоса. присутствует помещение для голосования избирательного участка номер 139 а, Данный избирательный участок уже, ИУ номер Республики Карелия и проведение подсчета голосов и установлении итогов. Э Голосование на срочках выборов депутатов Сортавальского городского поселения. До начала подсчета УИК а, и УИМ 139 рассмотрел жалобу кандидата а, Сап... Сапега, простите, а, СМ в связи с нарушением э, с... На с нарушениями, допущенными протестирования covid 2010 в день голосования до начала голосования. Приняла решение о непосредственном подсчете без использования каюты 2010. Вопреки порядку установленному пункту 25 статьи 68 Федерального закона номер 67 и части 6 инструкции о порядке использования технических средств подсчета от 6 -го 2011 года номер 19 У 246 УИК ИУ номер 139 сразу после распечатки с использованием КАИП-2010, экземпляра 1 и 2 итогового протокола УИК-ИУ-139. Об этом голосования не проведя ручной подсчет голосов, провела итоговое заседание, на котором подписала указанный, указанный протокол. Действия по проведению ручного пересчета голосов и составлению акта осуществлялись после подписания протокола. Таким образом, порядок, установ... порядок установления итогов голосования был существенно нарушен, что является основанием для признания по пункту 6 статьи 68 ФЗ 67 такого протокола недействительным в соответствии с пунктом 9 статьи 69 КЗ 67 при возникновении сомнений в правильности составления протокола, наступив поступивший из нижестоящей комиссии. Нижестоящая комиссия вправе принять решение о проведении повторного пересчета голосов избирателей нижестоящей комиссии, либо о решении о проведении повторного пересчета голосов избирателей на УИК. После закрытия помещения для голосования, в нем присутствовало невустановленное лицо, прошедшее помещение, руководило действиями комиссии во время подсчета голосов и установления итогов голосования. В комиссии не внесла установленное лицо в реестр присутствующих. В соответствии свыше изложенным в целях обеспечения законности при определении итогов УИК и У139 ИТИК города Статовало итогов голосования досрочных выборов депутатов, предлагаю принять решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей на ИУ номер 139 участковой комиссии составление протокола повторного подсчета голосов. Так, уважаемые члены комиссии, вы знаете, что на 134 ой, 139, -м, 139 -м проводилось э -а, ручное голосование значит, и ой, подсчет Действовал участковой избирательной комиссии я разбирался в этой ситуации в рамках закона, поэтому здесь никаких нарушений нет. Теперь по поводу нахождения постороннего лица. Там находилось не постороннее лицо, а находился работник аппарата ЦИК Центральной избирательной комиссии Республики Карелии. Он оказывал, в связи с тем, что КАИБы, система КАИБы, он оказывал именно методическую помощь в работе вот этих КАИБов. Консультация, ну, методически консультация, никакого... Он повлияет, если бы он там что-то с этими каидами намудрил бы, ручной, ручной просчет голосов бы это все выведет. Поэтому считаю, что заявление не необоснованное, поэтому выношу на решение отказать удовлетворение заявления вы Извините, я что-то имя не называю. Ничего вот, страшного, я просто хотела бы услышать, какой, на основании какого закона. Да. Все это действие было произведено. И фамилию очень да, и фамилию а, тоже никакого. я выношу на голосование. Уважаемые члены парламента, я не Секундочку. А, Секундочку. А, да, у нас это, мы, мы так понимаем, что просчитала машиной, потом голосование, потом вручную было. Да. уже перечитать. Да, да. Вручную было и кто просит еще? раз. Еще. Нет, я прошу, Но я нет. хочу пояснить, что моя претензия состоит в том, что Протокол был подписан до ручного пересчета. И итоговое заседание состоялось до ручного пересчета. Закон не, запрещ... не запрещает подписываться. Закон прямо говорит о порядке вам... подсчета. Вы свое мнение высказали, мы вам дали. А, я, я прошу слова. Пожалуйста. Я хочу, чтобы вы пояснили, поскольку, поскольку вы разбирались в этой ситуации, я хочу, чтобы вы пояснили, каким образом действовала избирательная комиссия, то есть объяснить процедуру, каким образом она проводила этот а, ручной подсчет. Что вы сначала призы. следовало зачем? Давайте так. Я уже сказал, что... Вы сказали, что они действовали в рамках закона. Закон. Что вы под этим подразумеваете? Я подразумеваю то, что они действовали в рамках закона. Поэтому я у нашего народе... И как? Я хочу узнать, как они действовали? Вот где женщина спросила о том, что они... Что я ответил вопросы? на вопрос. Она, она, она тоже не понимала, что как... я не поняла. Я хочу, чтобы вы пояснили. То есть они первоначально распечатали из ХАИБа, подписали его, а потом произвели ручной подсчет, так? Замечательно. То есть это то, о чем говорит заявительница. Ну, то есть данный факт присутствовал. Хорошо, спасибо. Спасибо. Нет. Что, уважаемые кто за то, чтобы отказать от Жалоба заявления Миркова, прошу голосовать. Кто против? Кто? кто? Ты против? Ты не против? Не а еще против. раз? Да Нет, еще раз, еще раз. Еще раз, кто отказать? Все, кто отказать? Против есть? Нет. воздержался Так. А можно еще один вопрос? Кто-то ведет э, протокол заседания, да? Да. Я да. хочу пока получить протокол заседания. Спасибо. Так, уважаемые члены комиссии, ждал от кандидата депута Щербитовая 1 марта 2020 года на улице 131 было обнаружено голосование лиц, проживающих на улице Советской домовины, которые находятся в границу округа. Второе. При подведении итогов голосования лицам, присутствующим при подсчете, не была предоставлена возможность убедиться в правильности подсчета по списку избирателей. Была подана жалоба в ЦИ. УИК. В тип было подано заявление о проверке правильности подсчета по, избирателей по, спискам. по спискам избирателей в Улице 31. Заявление было отклонено. Все перечисленные перечислено не позволяет уделиться в подведении итогов голосования на основании этого прошло в итогов голосования на 131 ну во-первых улица советская и округ который обслуживает 131 она очень легко я не знаю как такова я, я тоже хотел бы задать вопрос заявлять кто здесь yeah, yeah. а как вы поняли что пришел избиратель с улицы советской в 131 округ ну 131 у них УИК, да, УИК. Ну я же сидел там но этом. И вам показали, что, что? Нет, улица СОЛИНа? Нет, я, ну, я сортовал и знаю еще людей. Ну, Может быть, конечно, прописка и поменена была, я не спорю об этом. Ну, ну, вы не уверены, сами советовала. А УИК-131 это ДК? Это, это нет, нет, это, нет. Это, это, колледж. Колледж, это Колледж. улица Гагарина. А вы по, по какому округу? Я по 131 округу. Участок. Пятый участок, да. Пятый вокруг. Пятый вокруг. Да, да, да. Я просто вот, вот немножко не понимаю, как вы поняли, что человек пришел с улицы Советского? — Ну, ну объясните уже, ну, да. Местный а. житель, типа, типа ну, он он Я уже знаю, знаю. Нет, да, они. Решил, что он живет на улице А сомнения вызвали? Я уже по жалобу подал Сейчас сомнения вызвали по тем спискам, которые были выделены изначально и которые по факту были. По количеству вот я начал математически просто складывать, и сам не понимаю понятно все на ваших так сказать дом. нет а, нет ну, там вторая нет. жалоба есть, у -у -у. Так, что можно рассмотреть так уважаемые по нашу э -э на голосование отказать а, жалоба ну, кто за данное решение здесь, а? единогласно кто, а извините кто, можно кто против Против. Не против? Ну хорошо, что вы не против? А как воздержались? Воздержались? Нет, нет, нет. Что Игорь? Мы отклонить, а она принять. заняется. Не понял, что. Она за. А нас не надо давить на членов из граница. Я просто не понял, я хочу понять. Елена Вадим, вы против того, чтобы отказать? Да, я против того, чтобы отказать, да. А, то есть, ну вы за то, чтобы Да. Можно, можно замечание вставить? Я хочу заметить, уважаемому типу, что это уже третья жалоба, связанная с неправильностью, по, по мнению, конечно, заявителей, неправильностью подсчета выданных бюллетеней по спискам избирателей. Я да, правильно? Я, да? я согласен я с тобой. Я культурно жалобы подавлю. Нет, нет, просто это третья жалоба на эту же тему, <связан> по разным а, да, участкам. Да, да, да. Я хочу заметить, именно <связан> это все. Мое да. замечание окончено. Я услышал, замечание. Так, Натя mm -hmm. у нас еще какие-то есть, да? <связан> Протокол, <да>, пожалуйста. <позанесите. связан> раз, <связан> Мне не очень понятно, почему избирательная комиссия так настойчиво препятствует пересчету правильности почета по списку, по списку избирателей. Сейчас мы можем убедиться в этом а, прямо сейчас и закрыть этот вопрос. А, mm -hmm. То есть все правильно, прекрасно, все соответствует и закрыть этот вопрос, и удовлетворить всех, и, и наблюдателей, Извините, и, и заявителей кандидатов. кандидатов, и избирателей. А, но вы почему-то этому препятствуете, мне непонятно. Вы хотите, чтобы это оспаривалось в Да что сделать прямо сейчас пока не подписан протокол итоговый, подождите, пока не подписан итоговый протокол, есть возможность убедиться в правильности подсчетов любого. А как только будет подписан протокол, нужно будет обращаться в СУ. И ну, как бы, это дополнительная какая-то работа и так далее, которую можно сделать сейчас и э, ликвидировать все вопросы. Можно снять жалобы. Например. Можно снять, и, да, и какие-то вопросы по итогам голосования все, да. А сейчас странная позиция членов избирательной комиссии. Но это поверьте. Понятно. То, что у нас странно, это же ваше мнение? Вы получили жалобы, которые вы отзвоняете безосновательно. Это вы как считаете? Вы, ну, да, потому что на сегодняшний момент нет ни одного а, а, законного основания по, по, по а, отмене там, жалобы я не услышала. Намеренно... А... Не стали считать, когда ä, принимали эти бюллетени с, с Уика, ä, не знаю, какой там округ, который расположен в ДК, получив жалобу, намеренные, затягивали почту. Вы имеете право сейчас почерате, и вы как председатель будете в заблуждение членов комиссии о том, что, что там все упаковано, и вы не имеете права. Не имеете права. Если вы об этом не знаете, очень странно. А если вы знаете, то это.. Я да, понимаю, это что вы закончили. уже решили закончить свою карьеру как председатель я все, да, я все. Нет, нет. избирательной комиссии. Значит, поступил еще ряд заявлений, в принципе, от, от кандидатов депута Рыжкова Сергея Васильевича. Согласно предложению номер. Э, и... Я приглашу, предлагаю пригласить заявителей рассматривать жалобу в его присутствии. Да, прошу, да, прошу поставить да, мое да, предложение, да, предложение на голосование или как там вот, пригласить, да, да я я Так, Рыжкова нет? Да? Так, хорошо. Щербитович, извините. Повторная жалоба, Щербитович. Согласно предложению номер 3, решение Кигора составало от 7-го. У их собственно было проведено передано 759 дней одного протокола и в итоге голосования указано, что комиссии было принято 829 дней. 828 минут. 828 Данные существенно разнятся. Данные обстоятельства указывают, что при проведении организации голосования было допущено существенное нарушение, не позволяющее достоверность определить результаты более излияния граждан. На основании этого прошло отменить итоги голосования. Ну, опять же, все так же голосу. Голосовый вот. грубые нарушения. То есть ничего по, по этим, по всем передням мы с вами разбирались. Все а переч... Ну, в смысле, разговаривать. Раз а пожалуйста. Меня. Вот. Все было э, по, по этим вопросам в некоторых уликах был пересчет вручную. Я не никаких про... никаких не отклонений не было. Вопрос Поэтому не здесь просто, уважаемый члены территориальной избирательной комиссии, вот именно найти какие-то вот выяснить, какие-то шероховатости и. Я считаю, они необоснованны. Кто задал за решение? Секундочку. Можно Давайте вопрос? голосование. Давайте выслушать заявителя. Потом Приложение вы номер 3. Я прошу. не потому, что там перечитывали. Приложение номер 3. 750 бюллетеней. В итоговом протоколе 828. Почему Но такая разница? Объясните. Почему Я такая разница? Серитра? 2... А? Там два решения. Было два. 2... Вы Уже объяснено. Татьяна Владимировна, объясните, пожалуйста. Да. По буточке это было два решения, потому что сначала останавливало, а потом тренировочное. Хорошо, откройте Детапарти... два решения, сложите, не получится. Почему? Два не решения. Получится. за минусом. вы спрашивали вашу За минусом голову. досрочного голосования. Досрочного да, голосования там пять человек. Мы, ладно, так, давай. Давай. Секундочку, я прошу а слово. Да, я, прошу да, слово. Да. я прошу слово. Мне выдали оба решения, о которых вы говорите. Одно решение действительно говорит о том, что сколько было принято решение, сколько бюллетеней напечатать, сколько выдать, в том числе и досрочное голосование, которое было в ТИКе и так далее. И это одна цифра. Количество бюллетеней, которое было выдано по актам и акты в избирательной комиссии есть. Оно превышает количество, которое было принято по э, решению комиссии. И это на большинстве участков э, э, в, ну, сортовали. Я подробности все не знаю, но я могу сказать, что более пяти участков не совпадают по этим датам. Говорить о том, что второе решение было э, об изготовлении, это неправда, потому что второе решение говорит о том, что комиссия приняла решение использовать по 70 бюллетеней в качестве тестовых вариантов. В нем не говорится о том, из какого массива эти 70 бюллетеней взяты. И поэтому я делаю вывод, что из а, той суммы, которую вы напечатали, то есть 1010, например, на УИКЕ, 133, то есть решение было комиссии напечатать 133 бюллетеня. 1010, да, простите. Почему-то, ну, то есть вот эти несовпадения очень странные, и мне хочется, чтобы вы их объяснили и кандидатам, и нам. Те разговоры, что мы хотим придраться к вам, да, это одни разговоры голословные. Мы предъявляем ваши же документы, которые нет... Стыкуются чисто автори... арифметически. арифметически. Давайте доставайте, складываем, мы будем вместе складывать, а потом комиссия будет голосовать. Уважаемые... И я посмотрю на ваши лица, как вы будете голосовать. Вам в этом городе жить, и вам не стыдно будет это делать. Все, давайте не будем переходить простын. к эмоции. Уважаемые члены территориальной избирательной комиссии, кто за то, чтобы отказать от удовлетворение жалобы Щербитова? А, прошу Кто за? Кто против то есть, кто про кто против арифметики господа так, а кто, пожалуйста не мешайте работать прошу. мы вам а, молодые люди вам решение нужно будет получить чтобы у вас на руках было решение так э, так теперь э, клоню здесь Хорошо, наш, Здесь, да? да то же самое согласно приложению то есть заявление практически потом также на основании этого прошу отменить итоги голосования ну, в принципе, здесь я также выношу на решение, кто э, за то, чтобы отказать от утверждения жалобы, недавно депутаты, депутаты планируют она... Давайте... Отдать... Что? Отдать слово заявителю. Хотя бы опять еще рассказать, как они переходят в матер... мат баланс, как они сходятся или это уже... Нет, все. Давайте, давайте, ваш... так, давайте так. Члены территориальной избирательной комиссии работают, члены территориальной избирательной комиссии принимают решения. Они принимают открытый глаз. Всё, давайте а, члены комиссии с правом совещательного голоса имеют право э, высказываться по оппозиции. Поэтому мы Это своим. своим не перебивайте мне, пожалуйста, поэтому мы правом пользуемся. Голосовать мы не имеем права, но высказывать можем. Правильно. Поэтому э, я предлагаю следовать. Э, э, Процедуре не да. ускорять. И не ускорять. И дать слово заявителю, которая должна заявить на основании чего она там это заявление все дает. Я вам а, Еще раз, вы повторяете, что а, все заявления под копирку. Под копирку да. Потому что еще раз объясняю, что все ошибки в арифметике на всех избирательных а, участках под копирку. Там разные арифметические. Можно мы я договорю? Самолет. Ну, так, вы одно одной и то же говорите. Еще Я раз каждый раз говорить. Все, то вы есть вы меня лишаете слова. Я вас не лишаю, но Хорошо. давайте по существу. Я говорю Даже по существу, у вас посмотреть. какой уик? Женщина, извините. 137, на 137 участке 8. не совпадает количество бюллетеней, которое ТИК изготовила. В а гипографии, взять. и которую она выдала на этот участок. Меня интересует, откуда взялись лишние бюллетени на этом избирательном участке. Лишних бюллетеней нет. Все сходится. Акты, поднимите, акты. А Все. можно на цифрах, пожалуйста, пожалуйста, не просто голословно? не надо. на нас тоже не Спасибо. надо. уважаемые уважаемый следовательный избирательный партнер, выношу на голосование. Отказать от избавления жалобы, к вам Кто за? Кто против? Кто воздержался? Решение принято. Так, Слобода здесь? А, вот у Слобода. А, Скобов, извините. Скобов, да, это, это я. Это вы, да? Да, это я. Уважаемый члены территориальной избирательной комиссии, также заявление от кандидата депутата Скобова МА согласно приложению номер 3 к решению ТИК-сартовала, было передано 750 делит меня, получено 816. 16. Однако протоколы об итогах голосования укажут, что комиссия была... Ну, то есть, как я и говорил, подкопил. Да. <свят> поэтому поэтому э, выношу на, на, подождите на вы голосование. Носите, а, подождите да. выносите. Игорь, представьте, что, ловьте, пожалуйста. Игорь, представьте, пожалуйста. Все эти заявления подтверждают то, что это массовый характер. Это наверное. ваше мнение. Все. Это не Вы мое услышали? мнение. Я, я, точно... мнение я, я, я точно так же была на участке. И я могу подтвердить тот факт, что э, количество бюллетеней, полученной э, участковой избирательной комиссии, не соответствовало вот этому решению. Их было действительно больше. И это носит вот такой вот э, массовый характер на каждом участке. А как вам объяснило а, это участковое избирательное? Да. Ну, они как? вообще не в курсе. Вот мы хотим у вас узнать. О том, что такие соответствия, мы узнали. Только вышестоящие комиссии об этом. Это же элементарно взять одни цифры другие, и другие и понять, что они не сходятся. Так. Вы, вы принимаете решение, просто не основываясь ни на чем. А то, что они не в курсе, это где отражены? Варта, которая комиссия получила мы... от ваших, под ваши Подождите. Полу... Они взяли фактическое количество, которое им им об этом говорили. Подождите, вы уихли их обращаемся. Да, да. да. Да. Вы ответы от них не получили. Типа, по У ИГИС. А нет, подождите, вы неправильный вопрос задали. В УИК мы обращались и получили от них акт, а, угу. полученных бюллетеней из вышестоящей комиссии. Вы сейчас раз, в данном нет. случае не перебивайте меня сейчас. Территориальной избирательной комиссии. А У нее то, есть количество. И это количество отражено в протоколе, который можно подняться, есть. Это не соответствует тем данным, которые есть предоставлено здесь, прямо избирательной комиссии. Вопрос одного из кандидатов, который вы продинамили, второго, третьего о том, что эти цифры не соответствуют. Пожалуйста, можно хотя бы по одной жалобе разобраться? Спасибо да, большое. У вас пожалуйста. все, да? Уважаемые всеми избирательной комиссии. Я ваш вопрос. Так, Игорь Васильевич, Че, я, я, ну, ну, ну, ты же понимаешь, что это будет да. весьма так, уважаемые члены, кто э, за данное решение отказать в жалобе? Как, как, как, простите, простите, пошли секундочку, а, а вы мне это не хотите объяснить, а кто 66 взялось? Цифры-то не бьют. Мы еще раз объясним, все цифры да. бьют. Все Нет, Нет. подождите, стоп, стоп, мне это жил, не, жил, не жил, смешно, не бьют, не подождите. Вот я просто не раз, слышал, не слышал может, быть, может быть, я тупой, я его я, не слышал, объясните мне, пожалуйста. Я никого не хочу называть тупым, я вам четко просто говорю. Это мои слова, дайте. А, ваше... Уважаемый, что это Мы ученики. уже эту тему разобрали и выяснили, вы, вы, да, и я, не нет. Не разобрали. Мы, мы разобрали... Для себя, может быть, вы разобрали. По жалобу, по которой один человек... По конкретной человек. жалобе. Мы э, в Анашуме голосовали, уважаемый, что это... Дайте, пожалуйста, мне слово. Я член комиссии с правом совещательного голоса. Вы сейчас какой? скажете одно и то же, опять повторите. Еще раз повторяю, вы мне лишаете слова. Мы рассматриваем жалобу, по которой я имею право сказать. Я могу сказать? Пожалуйста, только Я могу сказать? Замечательно. У вас какой избирательный у УЕК номер 132. Можно я посмотрю? Пожалуйста. УИК-132. Господин Скобов пишет о том, что у него различаются данные, которые ТИК приняла напечатать количество бюллетеней. Сколько? 750. Они 750 получили? 50, я думаю, что 760 плюс 10 досрочного голосования, которое было проведено а, в ТИКе. Да. И минус здесь принято 816. То есть 816 минус а, 760. Разница получается какая? 56. 56. 56. Откуда 56 бюллетеней взяла УИК-132? А, вы, когда принимали эти документы, вы этот вопрос задали комиссии? Откуда размножились бюллетени? Откуда взялись у комиссии а 56 бюллетенщик. Мы вам уже дали ответ. Мне бы дали возможных... ответ. Я нет, хочу, чтобы вы дали мы ответ. Хотите, давай, давай, давай. Нет, нет, нет, нет, нет Все, я это не слышал. Сейчас. Все. давайте, сейчас, Я всех призываю в порядок, Все. В порядок, да порядок, но ну, вас... объясните, нет, пожалуйста, мне. Я... мы объясняем, что вы ошибаетесь. Нет никаких этих самых. Уважаемые члены комиссии. Все. Костя. Всё, выношу на голосование. Все. Что? Что вы... Уважаемость... что вы выносите, объясните нам, пожалуйста. 56 равно нулю. Вот вот Успокойтесь, вы на заседании, вы, вы рода... затыкаете, мы вам дали данные. А, вы... а, смотрите, а, сейчас, сейчас принимаете 100... решение, что 56 Сейчас, равно а, сейчас а, рассмотрев эту жалобу, они должны вам дать ответ, угу. а, на, в котором должны. должны обосновать, почему они вам отказали. И в этой жалобе, Мы в ответе, они должны вам описать, почему они вам отказывают. Так, ага. И вы должны дождаться получить это uh -huh. решение, а потом уже принимать какие-то да. действия Доверь, и так верь. далее. Сейчас вы видите, да. что это бессмысленно, да. Закон Работает, работает а... у него место задерживают. Я знаю, мне а не надо. Я тебя знаю, хорошо. Я вас очень хорошо знаю. Сейчас мое дело завершится. Уважаемые члены комиссии. Кто за то, чтобы отказать в повторении жалобы Бобова и Прошу вас, кто за то? Кто, кто воздержался? Так. Жалоба Рыжкова Сергея Васильевича. Опять, согласно того же текста, согласно приложению номер 3, решение идти года номер 157, дробь 141-36, УИС. 13, 13... 131 было принято 850 бюллетеней. Одного протокола об итогу голосования указано, что в комиссии было принято 906 бюллетеней, данные существенно разнятся. данные... 926. 926. Данные обстоятельства указывают, что при организации и проведении голосования были допущены грубые нарушения, на не позволяющие с определить результаты более излияния граждан. На основании этого прошу отменить итоги голосования. Серьезно, говорите. А что я могу сказать на этот абсурд? В арифметике я оселен... Отнять одно, а другого я могу. Так, уважаемый член комиссии, выносите вопрос... Секундочку, человек что... недоговорен. Он сказал, что я могу сказать. А, <с... <с... а вот кто такой? Вы что, меня на допросе, что ли? Или еще никак работа не выйдет из головы? Сергей Васильевич, Я пожалуйста. вам объясняю. Там разница. 76 голосов. Гоня, 76 бюллетеней. Арифметика Пупкина с картинками. Дальше-то что? Вы мне отказываетесь. То есть вы, отнимая от 826, 750 бюллетеней, считаете, что это цифра ноль. Вот это вы мне пытаетесь доказать. Или просто отказываете, потому что вам так приказали. Устроили сегодня цифр. Все, Уважаемый член комиссии, кто за то, чтобы отказать из-за жалобы Рыжкова Сергея Васильевича, хорошо голосовать. Кто за? Женяю тебя кто? кто против? А кто за жалобы? Решение? Ходим. Да. А, а это самое, Сафига здесь? Сафига. Давайте откажем. Что-то мне бумажка, когда от вас, Печатаем. Да. Сергей Васильевич. Сергей Васильевич, мы рассмотрели ваш вопрос. Выйдите, пожалуйста. Да Нет, здесь по не, вы выйдите вон туда. Но... Соперка есть? Да. Собер, уважаемый член комиссии, жалоба. Согласно приложению номер 3 к решению, Кит да. Гордо стартовал. От -го Ну, номер в сотен было принято 609 дней. Однако в протоколе УИКБТО голосования указывает, что в комиссии было принято 168 дней. Данные обстоятельства указывают, что при организации проведения голосования были допущены грубые нарушения. Допущенные нарушения не позволяют достоверностью определить результаты его избирателей. На основании этого прошу отменить итоги голосования на УИФИ. Пожалуйста. Там что написано? И считать тоже я как бы умею. Никто не сомневается. Так, уважаемые члены терпительно комиссии, внимание, пожалуйста. Кто выношу на голосование? Кто за то, чтобы отказать удовлетворение жалобы в депутаты соберется? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержал? Решение принято. Так, Лопова обсуждает Вавери. Да. Можно я не читать, я понимаю, что не будет. Тоже. <сосы> не надо читать, я сужаю, что, что бесполезно что-то говорить. Все хорошее. То есть он тут. Mm -hmm. Уважаемый член территориальной избирательной комиссии, э, кто за то, чтобы отказать в удовлетворении жалобы Лупова Артура Валерьевича? Кто? Вы же ее даже не читали. Лады. А Ламичева. А Подождите, вы даже не зачитали ее жалобы. хотя бы услышали. Тут по ладному коберку идет, что-то. Да, <свят> что А? Вы вы не на подчеркивание? Могу. Мы не не не движение. Движение. Довольно Довольно Довольно. Не А Нет. надо. А за что вы голосуете? Да мы не голосуем. Так, пожалуйста, тишина, пожалуйста. не кричите надо. Товарищи, Ладосев. Там, вот сейчас. здесь вот смотрите. Ну. Ладосев АВ. Да, да, да, Ладосев, вот здесь внизу, вот, тут понятно. Ладосев, а вы. А здесь вот Ладосева Артур Валерьевича. Кто за, дамы, о, кто за то, чтобы отказать от Валерии жалоба, Артура Артур а жалобы за... А жалобы-то о чем? Жалобы. Мы жалобы. так не поняли. Он зачитал, о, вернее, обратился. Прошу отменить а, итоги голосования. На УИКИ что-то решение. Кто за а, решение не отказать от Валерии? Это другая жалоба. Вы помните, что это не те да, которые вы это, по аналогии рассматривали. вот. Уважаемые члены комиссии, это другая жалоба, а может быть другие основания, То, что вы до этого голосовали по исходной сценарию, это другая жалоба. Вы пока не, вы не хотя бы узнать о чем. А, ну, да, нельзя да, же да? поднимать руки просто да, так. Почему? я зачитал. согласно приложению номер 3, 3 согласно приложению номер три к решению года сортовала от 07.02.2020, -го года номер 157 дробь 5412лыки номер 136, было перед 150 людей Однако в протоколе и в итоге, итоге голосования указано, что комиссия приняла 1222 222 Данные существенно разнятся. Данные обстоятельства указывают, что при организации проведения голосования были допущены грубые нарушения, позволяющие с достоверностью определить волю влияния граждан. На основании этого прошу отменить итоги голосования на УИД-136. Уважаемые члены предательной избирательной комиссии. Кто за решение отказать удовлетворен от жалобы, прошу сказать, кто за? Кто против? Кто воздержался? Решение принято. Так, Хотя Нарина, мы можем перейти к рассмотрению итогов такого писания? Еще там? Еще. Сейчас, так. Они по кругу пишут? Да. Уважаемый член декрета, братья комиссии, жалоба от румяцевых э, кандидатов депутатов. Румянцевых. Опять Румянцевых. а где да, она? Есть. Вот она. Румянцевый. Смотрите опять. Согласно приложению номер 3 к решению Кит Город стартовала. От 07.02.20 года номер 157-3. УИК номер 137 было передано 850 избирательных людей. Однако протокол хоть как готового голоса указано, что комиссия была принят 927 избирательных людей. Данный двух официальный документ избирательных комиссию всех разнятся. Данные обстоятельства указывают, что для организации проведения голосования были допущены грубые нарушения. Дополнительные бюджетники могли быть использованы для фальсификации выборов. Допущенные нарушения не позволяют застоянность определять результат года избирателей. На основании этого прошло отметить голосование голосования УИКе номер 137. Что-то хотите добавить? Нет, ничего. А У меня есть вопрос. Какой нет. у вас был участок? 13. Нет, до а того круга. У нас есть а, а Какая разница получается? В... Можно уточнить? Какая разница между.. Было перено 850, есть. однако протокол ИК в итоге указано, что комиссия была принята 927. То есть почти 100 голосов. Нет, людей. не 100, а 77. семь, да? 67, да? Ага. По словку я просчитал, посчитал. Ага, ну, хорошо, у вас с математикой все хорошо, не так, как у образование членов, по математике. <связи> комиссии. <связи> <связи> Понятно, хорошо, так. спасибо. Вы все сказали? Да? Я. Да. Уважаемый да. шлифер, выношу на голосование. Кто э, за то, чтобы отказать от удовлетворения жалобы э, Румянцева, кандидата, депутата, кто за? Кто против? Кто воздержался? Решение принято. Так, Михайлова... Нет, Это вы, да? да. Уважаемые члены член комиссии. Жалоба от Михайлова... Александра. Александр. Согласно приложению номер 3, решение ТИГОР совпадало от 07.02.2020 года, номер 157, дробь 500 в комиссии РЭС-3, УИК номер 135, было передано 950 избирательных граждан. Однако в протоколах УИК об итоге голосования указано, что комиссии была принята в 1029 избирательных граждан. Данные двух официальных документов избирательных комиссий существенно разнятся. Данное обстоятельство указывает, что для организации проведения голосования будет допущено грубое нарушение. Дополнительные люди могут быть и только квалификацией выборов. Допущенные нарушения не позволяют достоверность от квалификации в На основании этого прошу отменить итоги голосования уйти на улице номер 135. Что-то хотите добавить? Ну тут разница почти 100 бюллетеней получается. Да ничего не ну, вообще. Все все Кому Победите. вы объясняли? Он первый раз пришел. Нет, он, извините. Он первый раз пришел. Кому вы объясняли? Объясните полезней, еще. Раз. Полезней, никаких лишних бюллетеней не было. Это вот просто вот, я не знаю, вот тут вот. Ну. Фантазия чья-то определенная. Да как какой смысл? решение? Какой нам смысл? Изготавливать какие-то левые бюллетени, потом это все... Нет, да, а тогда как это извините, получается... Все тогда. это вот наглядно, потом как-то, так сказать, не, не замаскировано, не спрятано, вот раз и выплыли левые бюллетени. Но ну, это же абсурд. Может если по документам так получается? Да, ничего не получается. Два решения было. Одно основное, второе вот это тестирование, учебное бюллетень. Отсюда и пошло вот непонимание. Понимаете? Предъявите а, документы а, финансовые, как вы наговорите, и мы увидим, сколько реально было а, изготовлено бюллетеней в типографии. Почему вы отказываетесь предъявить этот мы вам документ? Не вы отказываетесь. Сегодня вы его не нет, и мы не можем установить. Вы отказываетесь, что а, а да, 70 бюллетеней в учебных программе? Мы, да, 70, это кажется. тестирование, но 70, не сходится это число. У меня, у меня 83. да. Смотрите, то есть вы могли бы уже, за я подала заявление, жалобу на это уже в восьмом часу. За это время, 4 или 5 часов прошло, бухгалтера можно было уже поднять 15 раз и предоставить эти документы, ну, чтобы да, мы... Секундочку, я не перебивайте там меня, там пожалуйста. Там. Не перебивайте меня, пожалуйста. Все избирательные документы, избирательные комиссии должны храниться в территориальной избирательной комиссии. Так вот, можно было поднять и предоставить эти документы, чтобы убедиться, что действительно нет. На сегодняшний момент существует два решения. 157, вот оно передо мной, копия заверенная, по которому сказано а, количество а, изготовленных бюллетеней и список количества, на который ссылаются все заявители, количество переданных бюллетеней. И это совпадает все правильно, прекрасно. Но существует... Акты а, передачи из ТИК в Уики, и они там везде разница. Эти, эту разницу можно и увидеть, и по протоколам представленных в в территориальную избирательную камеру. Которую вы собираетесь вводить в ГАСы, тем самым, а простите, вводить неправильный То, что говорится про второе решение. Вот оно у меня тоже на руках. Это решение 160, о котором говорится, что комиссия сортировалы решила утвердить комплект избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов совета, и дальше прикладывается еще одна табличка, в котором по каждому уику дается, что 70 бюллетеней, принято решение, что 70 бюллетеней будет использовано 70. в... Надеюсь, тач... 70. Везде. 70. Везде. А, да, Я есть... Везде. Везде. Да, извините, везде. А, а, округ 1466, а, округ 866, ну, а здесь данный, да, округ 374. А, так вот, в данном решении не говорится о дополнительном изготовлении бюллетеней. Это, из данного решения следует, что эти 70 бюллетеней были взяты из а, общего количества изготовленных бюллетеней. Поэтому разговор про то, что у вас было два решения, вы мне выдали все решения, которые касаются изготовления бюллетеней. Так вот, разговор про второе решение, это а, выводите в заблуждение людей. Поэтому, э, ну, вот, вы можете, кто желает, сравнить, посчитать, поднять скопии, поднять акты и посчитать. Вы вводите заблуждение и кандидатов, и я прошу кандидатов получить решение и подавать на них суд, э, и разогонять эту избирательную комиссию, извините, раз вы так себя ведете. У меня все, у кого есть вопросы ко мне, я готова ответить. Так, уважаемые члены территориальной избирательной комиссии, прошу на голосование. Отказать, кто за то, чтобы отказать от жалобы Михайлова АИЛ? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Решение принято. Пусть, мир... Григорий Пусть Василий, да? Василий, да, Да. да. Уважаемый член Тридеральной избирательной комиссии, значит, жалоба Кузьмина Григорий Васильевич. Согласно приложению номер 3 к решению Киев-города 42, 2007 года, номер 157, 541-13, УИК номер 140 было передано 800 избирательных бюллетеней. Однако, в протоколе УИК призовного голосования указано, что комиссия была принята 80, 873 избирательных бюллетеней. Данный двух официальных документов избирательной комиссии 6 на разъеме. Данное обстоятельство указывает, что при организации проведения голосования были допущены грубые нарушения. Дополнительные бюллетени могли быть использованы для фальсификации выборов. Допущенные нарушения не позволяют достоверности определить а результаты в воле изглядания избирателей. На основании этого прошу отменить не только голосование, но и, по 140. 140. Игорь Васильевич, кто-то хотите Ну Ну, вот, все, что говорили, я тоже говорю. Уважаемые члены комиссии, на голосование кто за то, чтобы отказать от задания жалобы Кузьминога Игоря Васильевича? Кто за? Кто, кто, кто воздержался? Решение принято. Против да. есть все-таки. А, Татьяна Кузьмин, мы можем приступить? Чтобы, а, не, готовы? Давайте. А, извините, а, а дайте, дайте нам жало, ответы на жалобы. То есть до подведения итогов голосования вы должны ответить на жалобы, и все заявители должны получить ответы. Мы ждем ответы. Получите. Так, До подписания протокола. Так, уважаемые да. члены комиссии, я обращаю ваше внимание, внимание, что на а, протоколе, который вы подпишете, будет стоять время, и также на ответах, которые вы дадите а, а, член, а, кандидатам, а также членам комиссии, также будет стоять время. И время получения жалоб будет не соответствовать вашему протоколу. Этот протокол будет недействительным. Не делайте ошибок. Да, сделайте как положено. Выдайте жалоба, а потом подписывайте. Уважаемые протоколы. члены территориальной избирательной комиссии. Нет, на, ваше, на, ваше, значит, протокол, на ваше, рассмотрение протокол территориальной избирательной комиссии города сортовала результат выборов депутатов Совета э, сортировать городского да? Если подписываем время, да, вы Не, сейчас да. не зачитывал. Не. Подписываем. Пожалуйста. Нет, решили, надо... Уважаемые члены территориальной избирательной комиссии, кто за то, чтобы вот это, утвердить итоги выборов? По... По... Ой, протокола, подождите, не. пустите. Нет, секундочку, подождите. Вы протокола, протокола э, подписываете, то есть вы свидетельствуете о том, что вы, ну, вы Татьяна... протокола. Я, его Я говорю, что им надо сначала жалоба. Вы не ответили. Выпустите. Надо полчаса делать перерыв. Не так же, а под копирку, чем да. ответить. Ну давайте. Давай. Давай. Полчаса перерыв. <свечный>.